Почему стоит инвестировать в НАП? Хороший вопрос. Национальная ассоциация аукционных брокеров или сокращенно НААП – это первая официальная организация в России, зарегистрированная в Министерстве юстиции, которая является абсолютным лидером на рынке аукционных торгов. Это мы создали профессию аукционный брокер всего за год, объединив более тысячи партнеров по всей стране. Их число постоянно растет, а также повышается экспертность. Ежегодно число банкротов увеличивается на 20%, а объем рынка составляет 2,5 миллиона лотов на сумму более 70 триллионов рублей, что делает инвестиции в НААП привлекательными и прибыльными на сегодняшний день. Наши масштабы позволили нам охватить весь аукционный рынок Российской Федерации. И день за днем мы выигрываем и выкупаем имущество с дисконтом от 30 до 70% ниже рыночной цены. Но настало время двигаться дальше. Нашим следующим шагом стал запуск инвестиционной площадки, которая дает нам возможность выкупать большее количество лотов в более высоком ценовом сегменте. Пока мы становимся еще крепче, мощнее и сильнее, наши инвесторы получают прибыль до 42%. Как это работает? Все просто. Наши специалисты по всей России ищут и анализируют ликвидные объекты на рынке аукционов и передают лоты в главный офис для оценки экспертам Ассоциации. Лот проходит серьезную проверку по многим пунктам, а прибыль от его выгодной продажи автоматически направляется в фонд выплаты процентов. Также есть другие направления инвестирования – покупка дебиторских задолженностей и выкуп имущества с муниципальных торгов. Это также выгодно и безопасно. Маржинальность таких сделок достигает 90%. Вы можете инвестировать на 6, 9 или 12 месяцев и получать доход от 2,5 до 3,5% в месяц. Год от 24 до 42% в зависимости от выбранного вами варианта инвестиции. Минимальный взнос составляет 100 тысяч рублей, а в каждом пакете доступно ежеквартальное снятие накопленных средств. Решились? Тогда действуйте сейчас. Для первых 100 инвесторов действуют фиксированные проценты. Инвестиционная площадка Национальной ассоциации опционных брокеров. Безопасное и выгодное вложение ваших средств. Мы научим мыслить масштабно.